Потом, когда мы, значит, вдвоем, да, весь прошлый год мы вот как бы пахали вдвоем, в какой-то момент времени мы поняли, что мы уже вдвоем не справляемся. Сначала было неплохо, а потом мы уже поняли, что мы не справляемся. У нас были какие-то опыты принимать людей на короткий период времени. Ну, то есть мы думали, что мы хотим, конечно, уже на длительный период времени принимать там, помощника сначала, потом администратора и так далее, как-то функции вот себе выстраивали, но это не получалось по разным причинам. не срабатывались с людьми, они не работали так, как мы хотели, ну и вообще много было разных причин. И мы сели, я говорю, слушай, он у меня финансовый директор, Сережа был, я, у меня есть HR-директор, да, за плечами, я говорю, что такое, давай мы прям вот сядем и приложим все наши бизнес-мозги для того, чтобы понять, как мы будем строить команду, что она, опять же, не сама придет, не само получится так, а нужно как бы что-то к этому прикладывать. И вот мы устали, честно говоря, от входящего потока, который у нас был, что мы вот их собеседуем, и так, с такими кислыми лицами, оно, не оно, попробуем. Не надо. В общем, мы от этого устали, потому что вот когда с кислыми лицами после собеседования выходишь, это 100% не оно и 100% не надо. Тогда, а как надо? Да? То есть нужно было нам поменять входящий поток другим образом. Таким да? образом делают это корпорации? Там же есть целое рекрутинговое отдел, который сканирует людей на входящий поток, на то, что подходит от человека или не подходит. Прежде всего, вот в Adidas так было, я выстраивала ЧАР-отдел таким образом, что не так был важен Опыт э, предыдущий именно вот как сказать, тактический, да, тактич, да, вот не важно, что человек делал, да, а гораздо больше была важна личность вообще человек, способен ли он обучаться, хочется ли ему здесь работать вообще, либо он карьеру делает, ему не важно вообще, где и что, и, на такие вещи, как ценности. И мы стали говорить про ценности. Честно говоря, у меня это понятие вообще трансформировалось достаточно сильно, потому что в корпорациях, обычно как происходит, корпорация насаживает ценности, либо вы приходите в корпорацию, он говорит, вот наши ценности, да, где-нибудь там, хорошо, если на стене, а то, может быть, где-нибудь в каком-нибудь файлике далеко, глубоко, да, вот наша миссия и наши ценности, никто не понимает, что это такое вообще, мишен, вижен у нас был... Что это? Как, каким образом это ко мне имеет отношение? И в корпорации почему сложно? Потому что вот корпорация дает некую там миссию, да, которую придумали консультанты где-то в глобальном офисе. А потом люди пытаются как-то вот себя к ней присоединить. И не всегда это получается, конечно. А мы, поскольку начинающая корпорация, да, такая маленькая компания, мы решили для начала определить ценности, которые наши. У нас-то всего двое. Мы долго спорить не будем, какие наши ценности, и мы их э, напишем. И это заняло какое-то время. То есть это не было так... Я, честно говоря, вот мне кажется, это классный опыт. Я всем рекомендую так делать. То есть вы для начала, даже может быть до того, как будете свой бизнес делать, уходите с корпорации. Вы просто просчитайте на несколько шагов вперед. Не только финансовый план, но и вот тот момент, когда вам придется людей нанимать, вы каких будете людей нанимать что это будет за команда, какие они должны разделять, вот ценности, это на самом деле очень, ну, важная вещь, до нее нужно вот мне нужно было дорасти, да, я не сразу это приняла. И вот ценности это то, что важно, то, что важно вот, для нас, для всех, для тех, кто делает бизнес. И как мы, как у нас это происходило, да, с Сережей, то есть мы начали с одной ценности, это было слово «забота». Это первое было слово, которое прямо у нас вот выскочило, что для нас больше всего важно, почему нам человек этот подходит, а этот не подходит. Ну вот, э, у нас нет слова «сервис» да, в нашем обиходе, есть слово «забота». Потому что «сервис» — это вот 10 стандартов качества, там, поприветствовать, улыбнуться, попрощаться, спросить, все ли вам подходит, да, и так далее. И на самом деле, если у человека, я на Adidas тоже это видела, у нас были стандарты качества, естественно. Но люди, у которых нет внутренней потребности помогать и заботиться, они не делают этого, ну, у них нет этого в голове, не специально, хорошие люди тоже могут быть, но ну, немножко с другим складом вот, характера и ума. Они не будут разделять это, им не надо заботиться о другом. А есть люди, у которых есть потребность, им можно не писать никакие стандарты качества, они и так будут проявлять такую заботу к человеку, что человек почувствует себя там, самым лучшим клиентом и так далее. И вот слово забота вместо сервиса, оно у нас было первым что вот мы сами такие люди, которым важно вот эту заботу проявлять. Мы проанализировали отзывы наших клиентов, что больше всего заставляет людей возвращаться к нам, потому что у нас процентов 85-90 тех людей, которые, побывав однажды на наших мероприятиях, они возвращаются. Это получается сейчас, когда нас там маркетологи спрашивают, какой у вас самый большой канал привлечения, мы говорим, это те люди, которые у нас уже были. Вот, это пока действительно так. И в общем, слово «забота» — это то слово, которое говорили, в принципе, сами участники наших мероприятий, то, что они чувствовали, и то, что заставляло их возвращаться. Мы подумали, что это действительно наша ценность. Если в человеке нету заботы, как вот изначального такого потребности, как потребности, то это не наш человек. Мы всегда будем недовольны им, а он не будет понимать, что мы от него хотим. Поэтому это стало первым таким критерием. Но у нас это не было так, что мы вот взяли сели, Взяли маркер, да, и написали на доске, там, четыре слова у нас. Вот мы записали слово «забота». Потом больше ничего не придумали. Потом как-то стали, вот, ну, обычно, там, вести свою обычную жизнь. И слова, они всплывали просто. То, то там Серёжа всплывал слово, мне звонит, представляешь, нам нужно это слово. Это мечта, конечно. Мечта – это следующее слово. Я не знаю, что первым ставить. Забота должна быть номер один или мечта должна быть номер один. Что для меня они все просто такие важные, все номер один. Мечта, у нас есть мечта, она нас двигает. Люди, у которых мечты нет, о, с ними очень сложно. С ними очень сложно делать бизнес. Они как бы не понимают, ради чего. Они живут, у них есть вот этот дискомфорт какой-то. Но сначала нужно научиться говорить себе «я не хочу». Это очень четко. «Я не хочу так». А ты можешь сначала не знать, как ты хочешь, это придет. Но сначала нужно себе точно сказать, чего я не хочу, с чем я не готов мириться прямо сейчас. Еще важная вещь, что мечта, она может быть отдалена во времени какая-то. И мы всегда при слове мечта, даже если мы ее там назовем, ничего страшного, если мы решим, что у нас будет, допустим, через 10 лет или через 5. Это даже не очень страшно. Не надо ничего менять. Да? Можно мечтать о чем-то, что сбудется там, к концу жизни. И ничего менять не надо при этом. Именно текущую жизнь. Да? Вроде не, не требует сиюминутных перемен. Что, кстати, ошибка. Но вот я не хочу, оно меняет твою жизнь прямо в этом самом моменте ты скажешь, я не хочу больше так, покупать вещи на рынке, или я не хочу, не знаю, ходить на работу. Жизнь в офисе. Ну, например, да, потому что я так себе сказала, как бы вот э, в какой-то момент времени, что все-таки, да, я не хочу в офисе. сейчас я не веду жизнь в офисе. И это как бы вот, жизнь уже начинает, вселенная уже как-то это слышит, и на... все это начинает двигаться гораздо быстрее, чем некая мечта, которая может реализоваться на, на отдалении каком-то. А какие еще ценности у вас? Как а, да, вот я... Да, забота, мечта, любопытство, которое должно быть у человека, да, то есть он все время должен что-то там новое рыть и узнавать. И мы это называем яркостью, но это яркость личности, харизма, да. ну, это не всегда харизма, потому что есть люди, которые не, не харизматичны, потом не с шашкой на голову, да, но они целостные, то есть они имеют э, смелость быть самым, самим собой. есть харизма, харизма – это искреннее проявление того, что человек. А, ну может быть, ну, то ну, есть, в моем понимании, что это что-то да. может быть яркое. Да. Ну в общем, да, и такие люди, когда такие люди попадают среди наших участников и клиентов, когда такие люди попадаются с теми, кто вот в нашей команде, то это всегда вот, не всегда, конечно, но на 99% это успех, это вот э, очень хорошая есть такая сцепка, мы понимаем друг друга,